Начинаем удавливать, как мы это делали У -у. во вчерашней работе. Удавливать. В процессе работы могут появиться, У -у -у. ты видишь, У -у -у. вкуснятины. Не, не побрезгуй вкуснятинами. Более светлые облака, более темные облака. Не забудь потом картиночку эту взять mm -hmm. с компьютера. Хорошо? Mm -hmm. Более темные, более светлые. Прямо вот так вмазывательно. Mm -hmm. Ожидая удач. Удач укладки. Рано или поздно в каких-то местах начнутся вкуснятины, нарочитые. На переднем плане плюс голубизна теневых. Голубизна теневых. Вот такой удар по толсту для вертикальности травы. Трава пошла туда вдаль чуть-чуть. Не надо выдавливать, смотри. У нас сюда не палитр много. Она а смала. мало. Бирюзовый с желтым. Сверху на темное. По макушкам уложим. Дальний план. Дальний план. по такой траектории. Как бы слоями, смотри. Как бы слоями, которые друг друга заслоняют. Хорошо? То есть, если на переднем плане крупный слой, то дальше ступенями уходят все мельче. Теневая, световая, теневая, световая, теневая, световая, ступенями вдаль. Хорошо? разбело бирюзового, как холодный дальний цвет. Разбел угу, бирюзового. Угу. Давай. Ты... Хорошо. У меня, конечно, так не получается. Пока. Ага. Так, облачечки, которые там вторгаются, вынула, угу. вынула. оттерла, взяла вещество на палец угу. и делаешь облачечки. С верхней части они будут светлее, с нижней части посмуглее. Синичку с розовиночкой. Угу. Появилась тяжесть. Да. Угу. Я пытаюсь вот это посмотреть угу. угу. Так, для облаков расчистишь территорию, mm -hmm. Mm -hmm. чтобы было где mm -hmm. брать белый. Идея моделирования вот такая. Сначала удавила, угу. а потом заставляешь их вица. Угу. Согласна? Да. Удавила, потом заставляешь их вица. Краска есть, но ее не огромное количество. То есть деликатное количество вещества. Даже может быть сразу закладывать идею, угу. вот таким, вот таким способом закладывать идею кардиограммочкой, идею облака. Угу. На переднем плане более крупно, на дальнем плане совсем мелко, все совсем мелко. Хорошо? Делайте. То есть, вот эту площадку. Что-то получается. Что... Вот тут вообще вот все стерло просто. У -у -у. Никак. Значит, смотри. С этими на переднем плане да, ты должна везде. сделать их более, более... Легкими. легкими. Смотри. В том смысле, что внятный свет наверху, внятная теневая внизу. А -а -а. Вот такими. Чтобы была внятная световая Не вот эти не до не до мазюканности А до мазюканности угу. Ладно? Ладно ну, Отлично будет Так, ну что, давай для настроения цветочков каких-нибудь шварнем Ну да, чуть-чуть отречемся А то ага. повисла а Потом еще раз Значит, берем цветоники И густенькой красочкой Наращиваем Немножко пляшущее состояние укладок. Mm -hmm. Более крупные э, тюки на переднем плане, mm -hmm. поскольку это более близко. Mm -hmm. Желтый чуть-чуть мешай с краснотой, чтобы желтый не залез mm -hmm. и, не, и от зеленого не потерял свое звучание. Согласна, да? Mm -hmm. А там уже помельче. Mm -hmm. Голубенькие вот, или синенькие даже вот отдельно синенькие замешать, посмотрим, что сейчас. Ой, какие уходясенькие. Ой, какие выразительные. Ну теплый. Mm -hmm. Красота хорошие цветочки ну, в тени сделать серо-синий да? не знаю подумай смотри угу. надо сделать так чтобы вот такого окружения не было да да да а чтобы это сделать угу. нужно чтобы эти цветочки заслонили дно угу. и оно сразу да. стало Угу. Попала. Ну, как у тебя там и сделано, собственно? Ну да. Попала в эту среду. Здесь какие-то цветочки тоже чуть поднялись, чуть заслонили. Вместе с такими, с всякими. И тут ну, они видят, амфитилованные. Ну, меня, и тут ну, они, ну да, да, конечно, они должны быть, да? То есть они должны подойти вплотную. А потом их чуть-чуть оттолкнем, mm -hmm. если надо. Угу. Вот, mm -hmm. Сложится. Так, немало у нас тут слишком не выстроились ну вот это вот проваливает может вот быть это... да, вот здесь посадим меньшее облако там ну, больше да. а здесь меньше да. чтобы и соразмерности да. произошли да. разнообразные угу. вот это касание тоже не очень пока понятно как его сделать Потому что просто цвет какой-то красивый Сейчас, вести. сейчас, сейчас. Ну понятно, что цвет вести просто как, как красивый с фактурой быть, как с фактурой быть, а. За, а. забить ее там. У нас сразу дали такой появляться. Ага. То есть, чтобы и есть, и нет. Да, подтаял Да, да, да. Появился плоскость туда. Даль. Угу. И уже небольшим количеством красочки. Чуть-чуть дополнить. Угу. Смотри, как бы бугор угу. заслонил да. другой бугор, угу. то есть идею. Бугорков по возможности тоже создать. Ну, такой уклончик чуть-чуть. Uh -huh. uh -huh. Может быть, здесь какой-то уклончик создать. И туда-вдаль поменьше вещества, пока не растворишься. Uh -huh. И говоря, вот это вот высветление еще вот это вот так светящийся. Давай, давай. Она такая угу. духовненькая. Ну вот эти просто, ну конечно, эти яркие. Вот ну там да. Одинаковые. Можно, можно ага. добавить смело. Только настроение сразу свет. Угу. Ага. Да, хорошо, очень хорошо, mm -hmm. действительно. Mm -hmm. Можно даже залить немножко да, светом. Да, я смотрю, вот здесь вот тут долгое Здесь, кажется нет. Ага. Игра пошла. То есть вот таким затиранием mm -hmm. цветовых пятен mm -hmm. подпустишь, затрешь. Mm -hmm. Если надо еще здесь светленько. Вот юбку. такую Ну, это по-своему хорошо но ты можешь тебя завинку туда напряцать розовиночку да? и тогда она не будет зеленым совсем а вот в этот розовый ага. тоже разбел подсунем он тоже немножко простоват мы его чуть усложним. еще потом какой то полосу угу. дать и, и ее удавить и так у тебя вот здесь облачка да, да. маленькая да? да. а, а вот здесь вот, вот это вот не надо вот поддай, конечно вот она так хорошо да. как раз да, да, да. Да. значит да. можно чуть-чуть еще натрешь натрешь чтобы потом положить последнее угу. в этом месте облачка угу. а гора нам там вдали не нужна случайно ну там э, вот нет наверное, для... не надо можно только облака а гора ну, облака. Чуть-чуть разобьем. Mm -hmm. Чё красивый там звучек? <свист> вот это вот ее размазать и так оставить? Ну надо ну да, слишком активно. Она, ну, да, она такая, такая же, как, как здесь. Как на переднем плане ага. Чуть-чуть, ага. Не должно быть. Ой-ой-ой, какой громкоточка. Чёрт <свес> <свес> вот это, конечно, мне надо потренироваться. Я с таким трудом это делаю. У меня что, у меня получается, когда я нажимаю, я начинаю все сгребать. Правильно, ну, нужно вяло вот вот нажимать. Нажимать, вот, да, нажим вот этот маленький. вот. Еще я вот тут, вот на куралье вот. вот тут, что-то настроено. Можно сделать, я сейчас посмотрела вот. Дымки, горки сейчас не сделаю. Просто смотришь за краской, она надо за рукой Корабль. Смотри, у меня сейчас одна гряда облака заслонила другую, да? Да, да, да. да. То есть это как очень э, такой пространственно выгодный Смотри, одна заслонила другую, другая третью. Палитры уже ткнут пальцем, Ну да, Некуда. так широко. Ну. Я уже на Так. А вот сюда, наверное, все-таки лучше как бы вталь цветы вот, угу. уходящие. Смотри, ну ага. чуть-чуть заслоним эту лобочку. Ага. Ты потом все-таки белил сюда подгонишь, да? потому что угу. нигде нет чистых да, белил. Да. Так, ну давай еще что-нибудь. А, и вот этот нарядный цветик бирюзовый с желтым чуть-чуть угу. поподсунуть вертикальками. А, я просто цветочки там подсовывать вот такие вот. Вот такими Но ударчиками. Причем ты видишь, я бью прямо по, по цветам. По цветам. Угу. Тут вот у меня там И такое это, облачко, да, облачко, да, вот это розовенькое, да, да. оно интересное. Угу. Тут вроде все это. Ну, может, тут я что-то не так делаю. Может быть для соразмерности, может здесь девушка в форме идет, чтобы <связывая> она выше облака. надо облака. Да. да, можно. Это умеешь девочек рисовать? Нет, конечно. Ну как, это было давно, <связывая> я <не> рисовал ее. <связывая> Так, я проточу. Спасибо. Mm -hmm. Mm -hmm. Прикольно так или нет? Ох, в маках такая феечка. <свеч> Не ну, знаю, <да>, некоторые отровные, непросатливые, <свеч> необичные, все могут и так. Это прям как из того фильма, да, куда а -а -а. приводят мечты. Да, да, да, да, точно вот там, видишь, поляха с цветами такими массовыми. Получается, кадры с фильма. Так, сейчас ручечка и чуть-чуть. Maybe it's a Получается, смотришь вот с этой стороны, да? В сторону по центру, вот с этой стороны дорога. И вот здесь цветы развлечения. Там все похоже. А если бы были бы в этой картине вот такие звездочки? Сейчас. Сейчас попробуем. А краски не хочет быть звездочкой. Ладно, не хочет. Я просто увидел эту точечку подумал. Ну да, и вроде как это. И еще и быть. Чуть-чуть. По сухому тоже положить угу. вещества, а потом его толкнуть вот. крестообразно. А вот еще вопрос. А вот здесь вот не надо вот таких вот добавить вот более выраженных? Так, ну, дальше, Так, дальше все, да? Ага. Вроде хорошо. Ну, как-то доверяю, что туда идти вот. можно. Вот есть ощущение, что туда идти туда можно. Туда вот, можно. да, только вот с этой стороны. Здесь вот как бы идут облака. Если вот с этой стороны, то вот здесь вот, ну, не знаю, может быть, я не права. Вот сделать как тут, да, чтобы ярко выраженных таких цветов не было, нет? Да нет, нормально. Вот немножко а, тогда эти в эти края можно немножко уйти. В край чуть-чуть. Ну, вот выйти. так вот уйти, да. А Коснуться осенью. края, чтобы это вот... К продолжению было, вот. да. Uh -huh. А так получается, что с этой стороны, когда uh -huh. вот входишь и пошла. Ой, вообще... Она могла бы, правда, и сидеть на облачке. Идти, это в следующей картине. Идти больше загадочек. Да, но а в следующей картине да. она могла бы сидеть. Да. И можно сделать далее уже не, не зеленую, а такую вот Головную. темную. Ну, то есть два, два тут свет там. это. Ну, в общем, да, можно на эту тему дурачиться. Или в руках держит область. так.